Друзья, приветствую добро пожаловать на мой канал Malibu венчус И в сегодняшнем видео я вам расскажу про возможности заработка без вложений Поделюсь интересным сайтом и расскажу про интересный э, высокотехнологичный проект Нашел в общем такой сайт под названием Daywork, ссылка будет под видео В котором можно находить много разных э, проектов, которые э, предлагают выполнить какие-то задания Выполнить э, по дизайну, по маркетингу по юриспруденции, по комьюнити, в общем, много здесь разных э, заданий публикуют разные разработчики, и вы, если где-то имеете скиллы, вы можете за эту работу взяться и зарабатывать деньги. В общем, такого сайта э, я не ожидал встретить, поэтому решил им поделиться. И в рамках этого видео здесь опубликовал задание, такой проект, как ZetaChain, это новый инновационный блокчейн, используя которые вы можете принять участие и в тестнете и принять участие в создании контента на тикток на ютубе за что будете вознаграждены стейблкоинами также вы можете провести амо-сессию для своего комьюнити за что тоже будете вознаграждены этот сервис он децентрализованный, то есть сюда нужно подключиться используя discord и metamask чтобы претендовать в дальнейшем на вознаграждение Здесь такая структура построена через DAO организацию И поэтому здесь нет мошенничества В общем, честно, я вот использую его впервые сайт. Посмотрим, к чему это приведет Награды здесь щедрые, скажу так Но не часто, возможно, их будет побольше в будущем времени Итак, продолжаем, ребят В рамках этого видео расскажу вам про такой проект, как Zita Chain. Это инновационный блокчейн в чем его фишки, для чего он предназначен, в чем его особенности. Давайте поговорим. То есть это у нас L1 решение со встроенной функциональной совместимостью, которая не зависит от других блоков. Кто не знал, что такое Layer 1 решение и Layer 2 решение? Потому что вы, я думаю, наверняка часто сталкиваетесь с этими терминами, давайте разбираться. То есть это у нас сети первого уровня, сети блокчейны первого уровня и второго уровня. Ну, это разница в вопросе пропускной способности. Например, Layer 1 — это у нас биткоин, эфириум, солана. А Layer 2 — это у нас уже сети второго уровня, которые снимают нагрузку уже с основной сети. Эта проблема очень частая, и она актуальная. И L2 решения за такими получениями, как Arbitrum, оптимизм, в общем, их много реально. Например, эфириум он пропускную способность предлагает в рамках 15 транзакций в секунду, а L2 решение, LR2 решение строится уже поверх и улучшает масштабируемость. Z-Chain это L1 решение, но уже со встроенной функциональной совместимостью, которая не зависит от других блоков. Z-Chain совместим с Ethereum Virtual Machine, с Cosmos, Bitcoin, Dogecoin и Троном. Zeta Chain поддержит э, нативные смарт-контракты, которые позволят разработчикам создавать уникальные некие приложения, которые распределяют средства между цепями из одного контракта. По информации э, из CoinMarketCap кто здесь основатель? Кто здесь инвесторы? Основатель Zeta-Chain был одним из первых сотрудников, секундочку, ребят, Coinbase и одним из создателей? На такого проекта, как Basic Attention Token. Я думаю, все знают этот актив, браузер, со встроенным своим токеном. Как-то одно время он хайпился. В число инвесторов входят здесь крупные маркетмейкеры, ведущие биржи, ранние сотрудники Coinbase и Binance, включая Дэна Ромера, Сэма Розенблюма, Джона Е, а также основные вкладчики здесь и некоторые из наиболее а, применяемых в отрасли протоколов и известных фондов в том числе GD Canonie и Polygon. Число консультантов проекта входит первый руководитель отдела кадров Coinbase натали Макград, которая увеличила штат лидирующей в отрасли биржи с 10 до 800 сотрудников и Хуан Суарес, работающий штатным консультантом Coinbase 2013 по 22 год. Вот такая вот компетентная команда здесь стоит. С этим проектом, поэтому будем однозначно следить. В чем уникальность данного блокчейна, спросите вы. Zeta Chain у нас блокчейн, который соединяет все, то есть он обеспечивает взаимодействие между любыми цепями блоков или уровней, обеспечивает передачу значений между цепями и доставку сообщения, а также встроенную поддержку смарт-контрактов OmniChain. Приложения, которые построены на данном блокчейне, могут использовать ликвидность и данные в некоторых сетях, а также считывать и обновлять состояние во всех подключенных сетях. Собственная платформа смарт-контрактов ZetaChain позволит разработчикам развертывать контракты с такой же легкостью, что и разработки приложений в сети Ethereum, которые управляют данными ценностью во многих или уже во всех сетях, цепях вернее, монетка Z носит маркировку, поддерживает Z Chain, облегчает передачу стоимости между цепями, защищая блокчейном посредством разделения, связывания стейкинга и в момент оплаты за газ, обработка транзакций, хранение данных. Благодаря данному активу пользователи могут безопасно передавать собственные ценности по цепям без обычных рисков, связанных с объединением или упаковкой актива. Вот такой вот, ребят, высокотехнологичный проект. Конечно, очень технически сложный, но думаю, вам что-то из этого понятно. Используя данный проект, можно реализовывать такие вещи, как межцепочное выращивание доходности, кросс-чейн-декс, кросс-чейн-стейбл-свап, уникальную идентичность, межсетевое право собственности, межсетевое кредитование, спортконтракты, биткоин и межцепочные агрегаторы доходности. Будем следить за развитием, поскольку у них сейла пока что нет, они очень сырые, но у них есть уже и и есть у них и такая возможность заработка, ссылку на данный сайт я оставлю в описании, можете поучаствовать, почему бы и нет, и заработать деньги, поскольку здесь вложений никаких не нужно. Я был рад с вами поделиться интересной возможностью, буду и дальше записывать для вас интересный контент, оставляйте ваши комментарии по данному проекту и в целом пишите, как у вас дела. Увидимся в новых видео. Всем пока-пока.